Простой, твой левый прямой, все хорошо, да, вот без ног, а? Я сказал, без ног, только кулак. Вот видишь, ты пытаешься сделать речь. Ты, у тебя не получается чуть-чуть, ты начинаешь ускоряться. Вот когда ты без ног, твое ускорение, оно происходит вот здесь, в локте. И в итоге вот такая царапушка происходит. По прямой вкрути, вот кулак, поставить косочки, забудь сейчас, идем от обратного. Не надо думать о плече, не надо думать о локте. Вот у тебя кулак. Вот ты туда кулак просто за... туда кулак, понимаешь? Кулаком. О. Нет. Медленнее. Во! Во! Медленно. Опять вторая ситуация. Ты зачем, когда бьешь, потом еще пытаешься распрямить руку, локоть? Нет прямой руки, не надо выпрямлять руку искусственно. Тебе надо кулак поставить туда косточкой. А теперь с ногами. Ну, достами я ногой? Нет. Смотри, какая ситуация, ты, э, очень прикольная штука, ты делаешь не вверх движение, чтобы шагнуть, левую ногу поставить, тебе надо встать, ты, мы толкаемся вверх, и вверх, и потом переваливаешься вниз, ты же выставляя ногу просто вперед, ты садишься наоборот, обе ноги встают. Вверх. Обе ноги встают. Невозможно ударить левой прямой, но вытолкнуться только левой ногой. там у тебя весь тело на задней ноги. Вверх. Во! Вверх где? Обеими ногами. Во! Вот ты идешь, локти уже, спинку, смотри, вот мне руки надо уже вот здесь сводить, а вот тут плечи ты сводишь. И тогда руки сойдутся, солнце. Ты опять, блин разводишь мне локти. Где вверх движение? Вверх обеими ногами. Во! Вверх и удар. О том, что ты стоишь ногами, об этом знаешь только ты. Вот я иду. Просто встал, на полную стопу. Ногу падал. Я все равно встаю ногами. Я выталкиваю свою массу. Я тебя накажу, сейчас еще раз мне локти разведешь. А? Вверх. И удар. Вот вверх и кулак одновременно, но ноги вначале. Уже локти. Во! Другое ощущение? И кулак приходит противника сверху вниз. Сонечка, локти уже. идешь, идешь, вот назад. Во-во, там, там. Ну, Вверх. Вверх. Просто вверх. Колени выпрямляй оба. Локти. По животу сейчас дам. Вот и все. Ага. Вот это толкер. Та-та-тан. Раз, два, три. Тан. Надо достать. Вверх и нога выйдет. Локти уже. Вверх, где первое движение было? Ты рукой полезла. О! По-другому удар на движение? Да, поняла. Все, пользуюсь.